Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами наконец-таки играем в Resident Evil Village. Восьмая часть, полная версия. Я очень кайфанул от Resident Evil 7. Это была необычная игра для серии, стрёмная, атмосферная. И сейчас в этой, в этой конкретной игре будет прикольная тематика, которая мне нравится. Это стрёмные деревеньки, оккультные всякие штучки, э, сатанистые ведьмы и оборотни. Все это здесь присутствует. Даже есть стрёмное пугало. Итак, мы играем на обычном. Посмотрим, что игра из себя это представляет. Жуткая деревня. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Такое ощущение, как будто Но это мультик Тима Бертона. ягод. Она бросила мамину руку... И исчезла среди деревьев Крики мамы остались позади А девочка все бежала Через лозы и ветки В самую чащу леса Ощутив на себе взор Девочка вспомнила страшные мамины сказки И в горле у нее пересохла Но явился не топырь Он поздоровался И надкусил свое крыло Ну же, дитя, утоли свою жажду Сказал он Она испила густой темной крови И радостно улыбнулась она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. Ну же, дитя, согрейся, позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Тут Девочка есть какой-то акцент. Лунку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Есть акцент ветер, на желтом зарплат, цвете. На Это что, цвет искушения или смерти? Чего-то плохого. И предложил я один из плавников. Ну же, дитя, утоли голод. Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Подвох какой-то будет у всего этого. Путь, и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. О, слушайте, офигительное начало. Ты Необычное. Ты взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна. Это же Мия! Ведьма заперла девочку в зеркале. У нее волосы посветлели. Постарела. С тех времен. А почему у ребенка голова Что больше, чем у Мии? Ей же шесть месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Ну и... Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Это ты параноик. Да не... Да, ладно. Прости. Но я не параноик. Я осторожен. Ну... Тогда осторожно неси дочь спать. И скоро ужин. Боже мой, получается, сколько Все лет прошло? Твоя мама боится прошлого, ее можно понять. Я думаю, ты сам жесть как его боишься. Будет забавно, сейчас покажут сцену, где он пытается уснуть. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу ее. Пытается уснуть и в итоге видит всякий стрём. Так. Oh. Помните, как в, прошлый, в прошлой серии игры, в седьмой, точнее, части игры, мы зашли в дом, и там была тоже кухня, только она была омерзительной. Еда для розы на февраль. Шестое. Рисовая каша, банановое пюре. Седьмое. Пюре из батата, отварной шпинат со сливками. Итан, не давай ей сахар и мед, И никаких грибов. Окей. Okay. И сзади что-нибудь Есть. 2 февраля 21 года. Розе полгодика. И уже скоро будет годик. Дети быстро растут. Будем радоваться, пока можем. Так. Это что? Это просто кладовка. Есть что-нибудь прикольное? Мия любит готовить. Этого добра тут все больше. Забавно, когда ты начинаешь игру, ты находишься дома у персонажа, и те говорят, тащи в спальню, дочь. А ты не знаешь сам, где спальня, поскольку ты еще... В этой игре впервые Это персонаж знает, где он находится. Ну, спальня наверху, очевидно. Эй! Тш -тш -тш -тш. Я слишком громко Книше, рассуждаю. Тише. Папочка я слишком сказал, громко. что эта книга для тебя слишком страшная. А мне кажется прикольная книга, мне понравилась. Будь я ребенком, я бы слушал, наверное, я бы стреманулся. Тут был прям акцент на желтом цвете. Возможно... Опа, здрасте. Это не спальня, сорян. Возможно, в этой игре будет, как в демках, в целом все важные предметы были пусти, помечены пусти. желтым, желтой за лентой. Так, мы здесь, окей, наконец-то. Все, укладывайся. Вот так, э, Маме, с папой надо побыть одним. Не волнуйся, я буду внизу. Папа защитит тебя от чудесшей сказки. Окей, гоу. Мия, дорогая, я иду к тебе. Так, сейчас, наверное, что-то стрёмное будет, да? Ведь слишком тихо для того, чтобы все было хорошо. Нет, она все еще здесь. Может, быть, сейчас повернется, как сатанист. Эй, дорогая. Что у нас на нужно... ты... О, нет, сейчас будет да, суп! Как... Как... А, нет, как обычно. Младенец. Я помню а, в седьмой части, когда мы зашли это в дом, что? там а? был этот суп с тараканами и прочим, дерьмом. Чёрба из овощей. Это местное блюдо. Ой, я О, пожрал, бы. Я смотрю, ты здесь освоилась. Хм? И вино местное. Они Но получается, где-то в Европе. не хандрить весь вечер, тогда тебя лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане. Беременность. Потом Крис перевез нас сюда боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все Серьезно? будет. Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так. А? Мия, вот так вот. Привет! Они просто они просто ее в фарш превратили. О, вот так по щелчку. Мия, Мия, ты жива? Ты в порядке? Боже, Крис? Какого черта? Прости, Эдон. Нет! Что? Что происходит? Оп, вот так. Такие дела. Это сон? Иди. Нет, это не сон. Почему, Крис? Ты же сам, Все, ты чисто. же сам нас привез О, сюда. Отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Ну, Я так... Не Понятно. Прикасаться. Итан, нет. Дочь опасна, да? Дочь тоже э, в этом. Вирус, короче, в дочери. Все, Вообще неожиданно. Я знал, что что-то скатится в жопу, но чтобы настолько вот внезапно я обожаю эти моменты, когда Для там, первого фильма персонаж очень важен И он такой путь проделает И ты за него прям болеешь, а потом бац И во втором фильме Он просто вздыхает в самом начале Алло Здравствуйте, мистер Уинерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично Да Да-да-да, что-то не так с Розой Врач звонила Сходим Входим к ней в четверг Эй, хватит. Думай о хорошем. Нужен. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за розу волнуюсь. Так что тебя тогда волнует? Послушай. С ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан. Ты нужен. Но ты все... Да, о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь, скрываешь от, от меня? меня? Давай, О, скажи мне. Черт! Я должен ответить. Что это? Пена какая-то? А, нет, это снег. Мы на улице! О, боже. Охренеть, внезапный переход. Кто это? С работы? Мне надо ответить, это с работы, срочно. Кто там был? Я не... не... Что за чушь вы несете? Где Крис Редфилд? И Роза? Кто это? Это канал. Сука. что тут случилось? Окей. Мне очень нравится. Кто ты такой? Чувак, обугленный, что ли? Он сгорел? А почему я не сгорел? Нет, он не сгорел. Он просто в костюме. Что это? Цель операции: Устранить цель. Доставить тело. Забрать Розмари Уинтерс и Итана Уинтерса. Я-то зачем им нужен? Доставить обоих Уинтерсов в пункт С, с для дальнейшего осмотра. Приставить к ним хотя бы двоих охранников. Бесполезно. Это наш грузовик. Наш. Нет, наш фургон, он перевернулся. Смотрите, следы. Кто-то здесь уже ходил. Как неожиданно, как внезапно все это. Правильно это правильно? я начинаем погружаться в игру, я и там все. <смех> мне стрёмно. Мне уже как-то жутко становится, я ничего не вижу. Фонариком еще свечу вниз, какого фига, вверх свети. Нет! Нет! Ладно, это меня пугают, да? Окей, проволока, цивилизация близко. Да, блин, чё ж такой неаккуратный? Кровь привлекает их. Аккуратней путь. А, ветки, чёрт Я прям вспоминаю этот момент, когда идешь через лес, через ветки. Нет! Нет, нет, нет! О, блин, просто... Я чувствую, как какие-то хищные глаза смотрят на меня. Со всех сторон. Нет! Ну, слышите, да? Это же прям оборотни. Это же прям, блин, оборотни. бедняги-птички. О! -о, -о, -о бедняги -птички. Oh! Птичку подвесили! Бедная птичка. Ой, кучу подвесили. Три штуки, четыре. А, нет, и прям целую стаю подвесили. Жесть. Oh! Oh! <laughs> А. А. а, нет, слышите этот... Ой, как, как вопит жестко, как будто сирена. Никогда такой паники не слышал у птицы. Смотрите. Смотрите. Так, побежали, Итан. Самое время. О, как самое время бежать, я считаю. А, да что это? Нет, надо продвигаться вперед. Нельзя стоять... Так это стена, нет, это камень. Куда-то мы должны прийти. Маленький мостик. Слышу решетку. Мусор. Ступеньки. Нет, это... Это бревна. Том! Том, заходим. О, охренеть. Опа, порыться. Я, я не ворую. Я я просто мне, чтобы выжить. Спасибо, блин. Веревка. Это не выход, знаете ли. Надо умыться. Или попить. Хрена бы там. Что это? Назальный спрей. Пилюльки. Да, блин. Кто? Сейчас будет труп, да? Нет, здесь нет трупа. Что это? Бабка с пряжей. А, блин, подвал. Ну, какого фига? Смотрите, лис. -ху -ху -ху. Сова так смотрит. Опа, олень! Что ты здесь делаешь? Дай угадай, ты пришел меня, чтобы предупредить о том, что я здесь окажусь. А сам ты знал, что здесь окажешься? Не думаю. Мы идем в сабую задницу. В ад. Спустимся прямиком. Чеснок. Естественно, это европейская деревня. Тут все боятся вампиров. Смотрите. Так что это? Жесть. Это прям крепота. Зловещая долина. Я только что словил этот эффект. Да, блин. Хватит меня пугать. Смотрите. Что это какой-то монстр? Похоже на корень имбиря или дымный, дымный монстр. Головастик дымный. А. О, нет! Вот здесь, вот здесь точно будет труп. Нет, это просто мышка, просто маленькая мышка Ну окей Так, а куда мне тогда идти? Что это? Что ты залезла в дом? Эйтан Думаю, самое время брать Что-нибудь, что-нибудь тяжелое Швабру, например о, нет, нам нужно идти прям туда. А, Олени уронили! И рок сломал он. <звы> <звы> Я не могу. <звы> Жесть, как жутко. Опа. Так, здесь не пройти, да? Или могу протиснуться? А, нет, могу. Сейчас она появится, сейчас на меня нападут. Блин, как жутко. О, светает. Блин, ну как светло мне стало как-то полегче. Гораздо легче стало. Блин, они могли еще чуть-чуть, вот чуть-чуть подогнетать. Ну что, я прям вообще пипец начал стрематься Так, побежали. Мы, так понимаю, следуем прямо за монстром. Да, мы сейчас на него нападем. Теперь мы преследователь. Итан, охотник. У нас же эм, этот синдром посттравматический. Наверняка. Черт, где О, я? блин. А, красиво. Смотрите, как они грамотно сделали. Они применили эту птицу таким образом, что она полетела прямо в сторону замка. Чтоб ты так посмотрел на вид. И теперь она летит... В левую сторону, чтобы ты все глядел. Хороший инструмент. Так, у нас есть мельница. Я вижу свет. Ам... Мне сюда, вниз, да? Короче, на Итан же уже был в подобной ситуации. Психика должна уже адаптироваться. Я уже вообще адаптирован. Мне вообще не страшно больше. Оооо. Ну, за да что, за что, И яйца разбили. Окей, идем в дом. Мне кажется, первое нападение монстра случится, когда у меня не будет оружия. Это Может, даже... они отошли? Чтобы я совсем обосрался. Может, отошли. Может быть, отошли. Опять эта картина. Здесь ничего нету? Окей, здесь ничего нету Я видел тебя! Я видел тебя! Какое-то тело было Лошадь! Это была лошадь! Ее лошадь утащили! Стоп, смотрите Вот здесь все, что-то надо поширить, пошарить Поширить, пошарить Что-то шприцы Понятно, тут все кололись жестко, да? Кто это? Кто? Вот, смотрите, желтая изолента. Как было в начальном ролике, в той сказке. Желтая это цвет смерти. Цвет цвета соблазна, наверное. Плохого чего-то. Но в то же время это и цвет прогресса. Поскольку вот этот предмет... Я так понимаю такой тайник потому что в демке было таких несколько. Нужно будет найти какой-то рычаг. Не входить. Блин, я хочу войти. Есть какая-то карта? Сейчас. А, вот. Так, красная ведется поиск. Стар, э, старый город. Окей. Поиск завершен. Значит, что мы все рассмотрели. Значит, не все еще. А почему-то мы не все рассмотрели. Ну-ка, побежали обратно. Я думаю, самое важное сейчас это Да, припас найти как можно больше. Вот здесь. Что-то мы здесь не увидели. Ага, клетка. Но! как туда попасть. Сейчас пока никак. Разве что сортир могу открыть, а тут нет нифига. Ладно, а там получается замок, который можно открыть. Все, я понял. Можно будет открыть потом. Так, мы сейчас тут запутаемся, походу. Очень много места, я понимаю, этот открытый мир. Эта игра очень напоминает Resident Evil 4, где Леон ходил тоже по европейской деревушке, где все сошли с ума. Я не играл в нее, я просто ее видел. И сюжета тоже не знаю, если честно. Слышите? Музыка какая-то. Нет ничего. Куда ты здесь? Идем... На звук этот. Вот сюда. Ой, жесть. Что? Что случилось? Блин, ну очень красиво выглядит игра. Слышите? Это вот в этом доме получается? Воу-воу-воу! воу воу воу это было сейчас все нормально все живы это должно было быть так или нет я не знаю вы это тоже сейчас увидели вот эти помехи жесткие или это только у меня что то с программным заперто хозяин отсутствует заперто. Нужно будет какой-то такой символ найти. Вот! Вот меня приглашают. Ну, зайдемте давайте. Ну, понеслась. Опа, ящик! Можно сломать силой. У меня есть сила? Нет, у меня силы. Поймать. поймать. У меня есть сила! Есть! Подохни, ящик. Отлично! Перекись. Как в прошлой части будем поливать себя? Это что, Все суп с дерьмом? Убежали из дома. Но бульон-то такой хороший стынет. Тут попробуй, Итан. Нет. Может быть, какой-то буст тебе дадут. Несколько бафов нам сейчас бы не помешало. А, вот, за ширма. За ширмой. О! Я звой. Звой. Кто такой? Это чувак, с кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария. Покажи себя, пожалуйста. Что происходит? Нет. О нет. Они здесь. Тут. Где? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Блин, дедок сейчас умрет, да? Может, как такой клевый. Все, что, что есть. Бери. Бери. Окей, окей, окей, окей. Как нагнетает, жесть просто. Что? Да где? Э, ты меня слышишь? Эй! Нет! Нет, дедок. Что за... Ооо. А шотган не уронишь? Сука! Нет! А. А, блин! Это он? Нет, это не он, он уже наверх ушел. Мистер мертвец, попрошу. Стоп, тут еще. О, сейчас бы еще музыку добавили бы такую, знаете... Как в Outlast'е было Вот, целая куча Этого можно исследовать Исследуй Господи боже Да что за хрень тут творится а -а -а. Вон я вижу он туда дергается. Я вижу тебя. Оп! Блин! Нет! Опять рука! А-ха-ха! Нет! Это тебе везет на эту руку! Че с о Блин! Что это -м! Вот оно! Давай, бери пистолет! Бери пистолет, Этан! Очень криповые твари. Так. Раз. Два. Оп. Ах ты. Воу! Нет! Как отбежать? Надо было бог нажать. Так, хоп. Блин, да я... На тебе в пах. Отходим. Есть. С геймпадом очень трудно. О, хорош! Перезарядка. Блин! А! В сторону, в сторону, в сторону! Блин, да как -то... Ненавижу! Целься! Во, хорош! Во, хорош! Сдох! Я почти две обои на него Какого потратил! Черта? Какого, блин? О oh, нет, сейчас будет еще Что это? Болтарез. Все, больше никуда Зачем мне болтарез? Здесь что-то есть Так, хорошо, реагент Травка А, да, мы можем скрафтить, получается, еще одну Маську себе Маська, крафься. Это не маська, это полить Поливалка Мир чуть-чуть. Так, болтарез. Фу, они так сделали круто сражение с этими тварями. Я чувствую все на грани. Они такие проворные еще. Опа. Трупы, заползающие в дом, это плохой признак. Это ни к чему хорошему никогда не приводит. Ну я так понимаю. Я так понимаю, нам сюда и надо зайти. Может, что интересно найдем. Фу, я думал, это Глаз. Алло? Ничего. Блин, это просто приемник. это не тут нельзя, да, говорить что-то, что это? Патроны есть. Что? Там выжимку из трупов делают. Вы можете забыть? Да, конечно можем, Так это надо сделать прямо сейчас. Вверху. Она наверху. Да, черт. Блин, как мне неприятно сейчас. Так, что это, патроны? А, нет! Тихо! Нет, все, пока не сражаемся. Мы в безопасности. Что это? Реагент! Найс. У нас 16 патронов и еще 10. Боеме! Он проник. Он проник. Что-то он что-то скинул! Мистера! Теперь ты давай, иди сюда! О, отсюда прямо замок видно. Ой, нагнетают! Нет! Блин! <laughs> oh. oh. Они реально со всех сторон лезут! Куда мне бежать? Может, как-то можно убежать отсюда? Алло, радио! О! Нет. О! Ты здесь! Хороше! Хороше! Хороше! Блок! Я нажал блок! Я нажал блок! Так, уйди от меня! Сатанист проклятый! Бегом! Окоядный! Окоядный в здании! Блин, я сейчас со всех сторон пойду, да? Ой, блин, это какой-то неприятный! Какой-то неприятный человек! О! Пожалуйста, подохни! Пойди в сатанист! Есть! О, трава! Что я должен сделать? А Они... я... Это... все? Мы отстали! Пойдём! Пожалуйста, скажите что-нибудь. Моему... Да, спалилась. Выживший. Это ты, Луиза? Выживший. Я выживший. Все, надо валить отсюда. Выход только один отсюда. Блин, то, что можно баррикадироваться, это очень круто. Да что такое? Ну-ка. Значит... Где же дом Луизы? Сюда. Значит, нам... давайте налево пойдем, вот сюда. Блин, кровавый этот след. Двое! А нет. Спуск... Давай, спускайся, блин! Что? Он зауважал меня. Конечно, они видели, как я... Они реально уважают, походу, меня. Ладно, продолжайте это делать. Мне... Мне окей. Окей, 18 патронов всего. Оп. Ой, нет, они что-то скинули. Ой, блин, нет, они, походу, не уважают меня. Домой, домой, домой, домой, домой. Забаррикадироваться! Они меня в ловушку загнали! Что это, порох? О, что это, шотган? Берись! Блин, берись! Урод, а? Так, переживите атаку! Отлично, блин, придумано! Так, Патрончики, порох Изучить! Полно муки! Сволочь, сволочь, сволочь, сволочь, вниз! где все где все у меня паника они а, а меня сейчас окружают и куча тысячи их ничего нет в этих мешках с мукой дом бежать бежать бежать бежать не тормози не тормози не тормози те вход мать мать мать мать мать божья матерь господи Иисусе. Их здесь нету? Что тут? Шатганские, отлично. Давай, побольше. Вот здесь очень важная вещь какая-то. Опа, пороховая бочка. Наверх! Что там? Опа, я на крыше сейчас буду. Не, стрелами? Они огненными стрелами кидаются. Какие вы проворные мрази. О нет! Пошел ты! Я сказал! Пошел ты! Что мне? Куда мне бежать? О, как их много. Так, давай на нижний ярус. Какого фига? дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, дядя, сядь, Отошли. Черт. Быстрее. Полить. Хлоргексидинчиком полить. Сюда. Оп. Пошел ты. Где дом, Луиза? Так. Что это было? Что это? Я не знаю. Вот сюда, походу. Нет, я вернулся обратно. Хренов выстрел. Он выжил. О, мой год. Могу, в окно Спасибо. Бегом, бегом, бегом, бегом. Где дом, сволочь? Где дом Луизы? Вот, сюда, наверное, еще надо. Нет. <связь> так что не пройти. Ч ⁇ за нахрен? Что за великан? А. Куда? Куда? Пожалуйста, вот в этот дом. Мы здесь что-то еще должны дойти. Беги скорее. Беги скорее. Оп, я себя забаррикадировал. А, черт. Давай, есть. Снес. Хедшот, долгада. Да, блин. Как мне отсюда... Меня заманили. Что это? Что меня Что меня критануло? Бегом, бегом, бегом, бегом. Да, блин, не трогай меня! А, вон великан! Великан! В окно! Нельзя! Эй! Калитку открой! Открывай! Открывай, калит! Куда мне бежать сюда дайте пойду. Давайте подумаем, вот сюда, вдоль, вдоль, реки или вот, или вот сюда, да, через мост, через мост, прошу тебя, спасибо, правильно, правильно, правильно, какого, нет, в стрелу, колено, это ты был, все, я подох, я проиграл, сейчас будут жрать меня, Что это за нахрен? О, нет, только не ты, Тор! Давай. И ты самоутверждаешься, да? Это то стрёмный. Что? Что? Ни хрена он прыгает. Да, это мы уже не починим, да? Охренеть! БАБКА! Стой! Стой! Я до последнего думал, что мне конец. Я думал, что вот эта вот сцена такая, это... Это кат-сцена, когда тебя убивают. Одна из. Дум меня сейчас казнят. Как они круто. Они прям довели до предела. Я прям верил в безысходность ситуации, Я не знал, куда бежать. На этом мы с вами закончим, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте кучу лайков. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы по резику. Я выпущу следующий видос, скорее всего, завтра. Может быть, даже сегодня вечером. Не знаю. Короче, очень скоро. Потому что мне прям пипец как зашло. Я очень хочу в это играть дальше. А, да, все, я не знаю, что еще сказать. Все мои соцсети будут в описании. Также плей плейлисты до другие игры. На Resident Evil 7. Посмотрите его, если вы еще не смотрели. Прохождение мое, оно тоже очень крутое. Также не забывайте про мой собственный мерч. Вот здесь будет на моем сайте. Переходите, там все для вас. И также комиксы бесплатные. Можете читать, кайфовать. С вами был Юджин и всем пять!